привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в видео я вам покажу несколько сайтов которые помогают улучшить мне мою торговлю возможно они помогут и вам поэтому смотрите видео внимательно будет много полезной информации часто в моих роликах вы могли заметить бесплатный дневник трейдера от Скальпа, также могли заметить вот этот дневник который я часто уже в последнее время показываю сегодня я вам покажу для чего они нужны и как с помощью этих дневников можно улучшить свою торговлю первым делом нам необходимо перейти в панель управления и там найти api ключи которые мы с вами будем Подключать. Переходим опять же на этот вот значок, после нажимаем управление API и создаем те API ключи, которые у нас будут для статистики. В это поле мы вводим любое абсолютное значение, у меня есть тайгер, дневник, после нажимаем API создан и после этого у вас ребята появятся на экране две строчки. У вас будет логин и пароль, вам этот логин и пароль нужно будет запомнить, сейчас я это делать не буду, но вы должны понять, то что у вас будет две буквально строчки. Первый дневник, которым я постоянно пользуюсь, это бесплатный дневник трейдера от CIS и чтобы вам его подключить, необходимо перейти в SiscaLibot и здесь ставить те самые ключи. Нажимаете первым делом настройки, что будем настраивать, мы пишем, то что мы будем настраивать ключи. То есть управление ключами и здесь можем добавить те самые ключи. После того, как вы нажимаете добавить ключи, необходимо ввести сначала логин, после необходимо ввести пароль. И после этого, когда вы уже все добавите, вы можете просто вот нажать на дневник и нажимаете войти в крипто дневник. После этого у вас уже будет доступна вот такая вот страничка, где вы сможете конкретно вот посмотреть на каждую свою сделку что это лично мне дает я могу так ребята каждую свою сделку отследить максимально детально то есть я могу открыть каждую сделку посмотреть как я открылся положительно отрицательно я могу следить за тем как я закрываю сделкой относительно процентов то есть это очень удобно после этого когда вы ведете этот дневник вы можете также оставлять комментарии по своей сделке то есть можете написать здесь у меня были эмоции я торговал плохо то есть добавить то описание которое у вас было по сделке если вы там пересиживали стоп-лосс, и благодаря этой статистике вы сможете для себя найти свои слабые стороны, я раньше также вел эти все дневники, раньше я конечно вел дневники в телеграм-канале, и на данный момент у меня тоже есть вот такой публичный дневник, где я показываю все свои сделки то есть здесь я пишу вот ТРБ пробой, есть риск, для себя лично понимаю, почему я захожу в данной ситуации после я уже пишу, зашла, не зашла после отчитываю за день, и у вас ребята тоже должен быть такой дневник, если вы хотите на самом деле зарабатывать, потому что без самоанализа, без самокритики вы не поймете, какие у вас слабые стороны. В телеграм-канале по обучению я уже также прикрепил пример дневника, где вы можете посмотреть, как его нужно вести. То есть, когда вы начинаете торговлю, вы пишете, в каком вы состоянии садите, что вы там вообще чувствуете, пили вы, не пили, то есть, какое у вас вообще в целом настроение. После этого вы открываете, допустим, ситуацию, то есть, чтобы можно было понять, почему вы входите. Лично в эту ситуацию я вхожу, потому что вижу то, что у нас подкидывают плотность покупку, я вижу уровень сопротивления, я захожу пробой. То есть, тут для меня понятно, почему я захожу в пробой, вот, вижу хорошую активность в стаканах, в уровень бились много раз, стакане спота подкидывает плотность на лонг. После того, как эта сделка закрывается, я перед собой отчитываюсь и показываю, как эта сделочка у меня закрылась. Я вижу то, что я здесь выходил заранее и потом для себя, ребята, в будущем я уже буду понимать то, что мне в пробоях стоит все-таки немножко ждать, немного тянуть сделки, так они у меня будут отрабатывать получше. Следующую сделку я пишу точно так же, описываю саму ситуацию, потом я буду для себя понимать. Вот я захожу в ситуацию, если там не было какой-то активности, либо что-то было не так, то есть я для себя потом выведу ту стратегию, которая у меня на самом деле будет работать. Поэтому вот вам, ребята, пример дневника, можете им пользоваться. Я раньше, когда начинал торговать на Форексе, когда еще начинал с бинарных опционов, то я тоже вел свои дневники. Там вы четко понимаете, что делаете не так это старайтесь исправить и если вы будете вести но ну, ребят я уверен то что у вас результаты вот будут на самом деле хорошие после того как ваша торговля закончилась вы описываете какое у вас состояние что у вас вообще по торговле и выкладываете допустим ссылочку на свой дневник чтобы потом каждый мог проанализировать и вообще желательно чтобы подписалось несколько людей там э, ваших друзей чтобы они за вами наблюдали чтобы у вас не было желания там как-то нагрешить сделки лишь сделать что-то неправильно ради интереса я ребята решил загуглить вот просто сделки Вижу то, что вот я вел тоже дневник трейдера Тут я писал, какие у меня были результаты Как видите, начинал я да, с бинарных опционов Поймите, на бинарных опционах лучше не торговать Я там очень много потратил времени Вам могу спокойно сказать, то, что вы там в долгосрок не заработаете Месяц-два вы можете поплюсовать, но в долгосроке Навряд ли вы там будете держать нормальный профит Вот еще у меня, допустим, была вторая группа То есть видите, 26 февраля 2019 года я начинал торговать Все мои сделочки тут остались То есть можно спокойно э, взять и оценивать Следить. то есть я вам это не с головы придумаю, на самом деле я это все вел, и благодаря конечно таким вот отчетам, я понимаю, что я делал не так, заходил я правильно в ситуацию, неправильно, э, в общем, я надеюсь вы поняли мою философию. С этим дневником мы разобрались, то есть тут ничего сложного нет, вы можете вот нажать на сделочку, потом можете нажать на плюсик, можете посмотреть, как у вас была отработана данная ситуация. Точно так же вы можете посмотреть по каждой ситуации, и потом уже можете вот написать основание, допустим, треугольник, пробой наклонки, там ловля ножей, то есть что вам уже нравится, и после можете написать какой-либо комментарий по сделке, чтобы потом уже более детально отследить. Еще один очень интересный дневник, который я вам хочу показать, это дневник от Trader Make Money, я оставлю ссылку в описании на эти дневники, они полностью бесплатные. В последнее время немного потуплил дневник от Syscalp, но они обещали исправить после праздников, поэтому я думаю скоро все наладится, но пока больше доверяем вот этому дневнику, потому что здесь расчеты ведутся более, так скажем, правильно. Как этот дневник добавить? После того, как вы же зашли на этот сайт, вам необходимо нужно будет нажать на панель управления, давайте я вам это все покажу, нажимаете панель управления, проходите самую простую процедуру э, регистрации и после нажимаете вот на эту вкладку мои API ключи и добавляете здесь точно также же API ключи, вводите любое название, вводите логин, вводите пароль, э, биржа выбираете например Binance Фьючерсы и нажимаете просто добавить. после этого у вас забирается вот такая плашка, можете вот нажимать на мои сделки и здесь точно также анализировать те самые сделки, вот ради примера откроем сделочку по ТРБ, выглядит она вот так, но здесь просто больше функционал то есть тут более так я бы сказал можно глобально оценить мало того что вы можете посмотреть на 1 минутнутки вы можете переключиться на 15 минутные свечи и также понять какие вы там движения ловили в этом дневнике очень много функций потому что при открытии сделки мало того что у вас есть сама ситуация так вы можете здесь еще написать описание вывод и также добавить еще ссылку на свой видеоролик то есть знаете как я делаю сейчас каждую свою сделку я понятно записываю вот на видео то есть я потом могу спокойно открыть любую свою сделку посмотреть как я ее открывал, почему я ее открывал. Так для меня прям очень много информации. После того, как я ее записал, допустим, на видеоролик, я сижу для вас еще на канале, они рассказывают, рассказываю, то есть делаю анализ. И так я, получается, максимально себя вот прокачиваю в плане анализа своих сделок и разбора. Ребят, просто мне поверьте, то, что нужно вести статистику своих сделок, потому что если вы не будете вести статистику, вы не заработаете, потому что все новички в самом начале теряют. Все, абсолютно все. Вам нужно искать, так скажем, свою систему, которая у вас уже будет в будущем также можете перейти вот в раздел деривативы, фьючерсы, это там, где мы торгуем, и здесь, ребята, есть анализ PLN. Вы сюда можете зайти, посмотреть, сколько вы заработали за последние 30 дней, там можете выбрать определенный период, который вас интересует, и здесь уже отображается сумма. Также здесь вы можете посмотреть ситуацию по дням, то есть сколько у нас было заработано, в данный момент, вот, к примеру, у нас за день было заработано 110 долларов, общая прибыль у нас 1800 долларов на тот момент, и пока у нас вот так же все это отображается. На этой страничке для вас важным будет чтобы вы держали соотношение риска прибыли как я говорил выше чем один к трем когда у вас будет такое соотношение соблюдаться вы будете зарабатывать постепенно плюсовать не начинайте с больших сумм вот много меня ребят спрашивали с какой суммы нужно начинать начинайте с 10 долларов когда здесь вы сможете держать выше троечки только тогда можете переходить уже на более-менее нормальный депозит но всегда нужно торговать на те деньги которые вам не жалко потерять в общем ребята я думаю вам по этому видеоролику понятно Меня многие просили чтобы я рассказал про эти дневники трейдера также Можете здесь нажать на журнал и четко видно сколько вы зарабатываете э, за тот или иной день. Можете выбрать предыдущую неделю. Здесь четко видно сколько вы зарабатываете по дням. то есть Тоже очень удобно. После можно взять анализ дня. И здесь вы четко видите какие у вас были сделки, пересиживали вы не пересиживали. То есть вообще для меня этот дневник крутой. Это ни в коем случае не какая-то реклама. Пользуйтесь бесплатной версией. Она здесь бесплатная за последние 30 дней. Этого вполне достаточно чтобы вот так вот э, анализировать все свои сделки. вот Ребята, такой у нас получился видеоролик, если он был вам полезен, обязательно поставьте лайк этому видео, напишите любое свое мнение в комментариях, просто поддержите это видео, чтобы посмотрело его как можно больше человек и узнала больше полезной информации. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.